что я хотел сказать вот, примерно вот такая ситуация сейчас ценовая политика на мед в момент, да? сегодня у нас такой 18 августа 17 год да? цена на мед в данный момент уже по 40 уже по 40 есть люди которые поставили по 35 за килограмм да? Вот за себя скажу честно пасека 87 и откачал я в этом году смешно сказать две бочки меда просто вот меда нет совершенно нет реально нету. но не в этом прикол у нас пасечник Два года назад э, обрабатывал семьи э, оксибактоцит. То есть такой препарат. Э, вот, он короче, содержит антибиотик. И вся патика, весь мед, который он скачал, действительно светился, действительно светился мед. Мед светился антибиотиком. Ну, Ему давали, как тогда еще было два года назад, там 120 в этом прошлом году давали 12 человек, не больше. 12 ступень кабетон. мы не можем, потому что большая партия. Так вот, в этом году, весной, в начале мая, к нему приехала фирма, взяла анализ и купила всю эту партию по 43 гривны. Это вам на раздумья. Реально, ребята, что происходило весной. По 43 гривне ушел мне с антибиотиком. Как можно? Что можно говорить? И сейчас цена 35. Я так думаю, что после Нового года э, она должна подняться. Да и не Я думаю, этом. до Нового года сами да. А еще, пока мы сами не будем ценить свою продукцию, нам будут давать копейки. Если я захочу продать свою продукцию Минимум 50 гривен за килограмм в ротницу То я думаю, что оптовая цена будет Соответственно так же само адекватно ну, Правильно? Что? правильно мы, мы... Что, если я буду продавать его на рынке За 3 копейки, ну кто мне даст Сразу 10 гривен? Правильно? Если я ее продаю за 3 копейки ну, Разница с... Мы сами почему-то Существуем сами... сами... Тем самым на базаре 30 гривен пол-литра Или 60 гривен литр Тем самым я впускаю закупку оптовой цены Зачем, как мне не автовику, вам больше, если вы в розницу продаете его дешево. Ну, смысл, правильно же? Логично. Поэтому я считаю, что свой трудно оценить, и молодые поколения пчеловодов сейчас к этому стремится. Откачал человек 3-4 тонны, подождал до декабря месяца на 4 тонах зазор 5 гривней. На секундочку это 20 тысяч гривен. Он себя подумал: 20 тысяч гривней можно взять жену и поехать с ней в Египет на неделю на этот зазор, который полежит просто-напросто. Их надо привлечать к тому, что свой товар надо продавать по хорошей, по нормальной цене. Тогда мы будем процветать. Вот такой. И вывод какой? Подписываемся на канал Фабро. <смех> <Да>. и, вывод, <смех> и вывод такой, что нужно не спешить сдавать, а сливать мед в бочки, а не сейчас бежать, как я говорил в предыдущем ролике. С бедонами, их заготовить бежать И по 35, по 38 продавать Качество не теряет продукт совершенно Залили в бочки, то же самое, что я купил в доллары, да? Как обычно, покупил человек доллары И положил куда под подушку или под матрас и вот они у него лежат Ну поставьте, что у вас эти доллары в бочках лежат Сегодня курс доллара 26, завтра 27 А цена на мед все равно прыгает И очень прыгает ну, поэтому выбирать вам конечно, но ну, я думаю до 2 долларов дойдет в этом году. Поэтому держим цену, да. не сбиваем ну, кого, ее друг а, другу Как говорится, карман пустой, сдавайте, деваться все равно же некуда вам ну, а а... Сдавайте частично, я говорил я в ролике предыдущем, говорил, сдавайте частично Сдать можно полтона, в одну бочку, две бочки, там студента Или э, в школу ребенка нужно подготовить, правда? А ну, еще вот... прикол, кстати, информация такая, для... ну, что я не знаю Ну вот поступила информация, зашли новые экспортеры меда, будем называть так, да? В Украину. И что делается у нас в Украине? Прикол, это такая тема. Пчеловоды вот, у нас в видеороликах что один услышал, другому передал, кто-то, может быть, прибрал, ну, бывает и такое. Зашла одна фирма, закупает, по нормальной цене, начала закупать дороже, чем все представители. Ну, а прежде чем, как э, его экспортировать, проводится анализ. Сначала у нас в Украине, потом, допустим, в Гребене, да, там вот есть у нас во Львове э, лаборатория, которая делает анализы. Отправляет эта фирма анализы во Львов. И это и лаборатория им рубает 50% всех любых анализов. То есть человек до этого привозил, сдавал там 3 тонны меда, на анализы прошли, потом довозит остальное, докачал, сдавать мед, анализы не прошли. То есть этой фирме Львов рубает полностью одну э, анализ. То есть прес 100 энцепляров анализа, а из них 50 проходит. То есть получается, тот человек не рискнет покупать какую-то часть процентов меда. То есть этого экспортера просто садит на тихо конкуренцию да а еще кстати прикол вот есть фирма допустим которая закупает мед не будем называть рекламировать эту фирму, да тихонечко создается дочерние предприятие без имени без папы и без мамы которые ищут хороший жир как говорят как говорят а жирный как так, медовиков ну которых есть там 5-6 тонн меда и предлагает им совсем другую цену чтобы люди допустим велись даже на эти вещи но ну, я думаю кто имеет 10 тонн, тут я тут вообще может не давать свои права имея я имея 5, 6, 10 тонн, я буду выдавать свои права. Только классная бочка, только же нормальная цена. А не так, что ты купитель, вот, вот так, ну вот. и прошивать получается надо. Да. Человек должен ставить свою позицию. Такой человек, который... Еще, Саня, поддерживаешь ли ты создание сайта Авдиенко? Я ему подсказываю. Ребята скидывают деньги, помогают для, пча... для пасечников в сайт бесплатный сайт по, продажу, по продаже по отзывам экспортеров чтобы ходить на импортные импортные чтобы заготовители э, у нас покупали вот поддерживайте вот, ваня тоже я -то да попробую. я, я И, поддерживаю смысле, конечно я да. хочу от вас увидеть тоже ролики потому что у вас больше подписчиков чем у меня не ну, надо я, сделать я поддерживаю все хорошие все хорошие начинания Плюс. я считаю что это плюс потом в будущем можно продвинуть чтобы нас во всем мире узнали это в принципе реально есть фирмы которые занимаются продвижением ну, короче ребята короче, друзья я от вас жду папильку. ролики я от вас да. я все на, на видео зас, зас, снял от вас жду ролики чтобы вы людям тоже сказали что Поехали сайт. с нами в киев поехал бы но работаем было, работаем да? Было, да. Так, друзья, ну давайте пару слов для канала Favro. Я а еще не прощаюсь. Это. Как это? Я, я прощаюсь с вами. Я, я с вами прощаюсь. прощаюсь. Поехали с вами на Киев. Покажем, Едем. что там будет на ага. все, Понятно. Ну, короче, друзья, вот мы встретили Андрея Баскевича. А, я тоже себя... Андрея Баскевича встретили. Встречали. Попили кофе. Да, да, вы хорошо. снимаетесь. Попили кофе, пообщались. Приятно было увидеть Были друг друга. Так что, друзья, да, подзаправились. У сестер Тут такое хорошее заведение Так что нормально Все, друзья, с вами Не прощаемся, а мы еще встретимся с вами Иван Фабру, Александр и Все, до встреч, Пока, Все, пока.